Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Поздравляю всех вас с Новым Годом! Мои любимые подписчики, ценю всех и каждого в отдельности. Спасибо за ваш выбор, что вы были со мной в прошлом году. Спасибо за доверие, за приятные слова, за комментарии, пожелания, за ваши вопросы. В моих планах на Новый Год курс «Полезная привычка плюс» Мы будем вырабатывать, воспитывать в себе новые полезные привычки, которые сделают нашу жизнь более здоровой, яркой, насыщенной. И это не все, что я задумала, но остальное чуть позже праздников. А теперь настало время подвести итоги последнего в ушедшем году курса конкурса «Полезная привычка. Учимся самоконтролю». До финала дошли три самых целеустремленных человека. И мне очень приятно назвать имена победителей. Это Наталья Нуждина, Надежда Лущинова и Людмила Трифонова. Все они получают подарки. программы для самостоятельных занятий, здоровая спина или зарядка для похудения 40+, по их выбору. Поздравляем победителей! Ура! Ура! Ура! А всем моим любимым подписчикам и посетителям канала желаю в новом году побольше счастья и добра, улыбок и взаимопонимания. Пусть с вами будут всегда здоровье, любознательность, движение к самосовершенствованию и красота. Будьте стройными и здоровыми в любом возрасте. Ваша Надежда Соколова.